Друзья, всем привет! Я Надежда Новосельская, я психофизиолог, психотерапевт, коуч-наставник и уже в онлайн-бизнесе, в онлайн-образовании я более 10 лет. Поэтому сегодня поделюсь вам, с вами особенно это будет касаться психологов, коучей, экспертов, и сегодня будет речь идти о том, как умно бедные эксперты зарабатывают копейки, умничают, страдают, чем страдают? гордыни страдают, в том числе я это буду рассказывать и про себя. И как можно сегодня, в 2021-2022 году, уже 22-й на носу, выйти на достойные доходы, при этом распаковаться, что такое распаковка, я думаю, сегодня уже все знают, но тем не менее я сегодня покажу. Я не буду э, тут рассказывать вас, вам и агитировать за советскую власть. Приходите ко мне на программу. Я просто вам покажу свой пример, как мне, человеку с медико-биологическим образованием, человеку, у которого есть куча орденовых медалей, э, ну, кратко скажу, я была в ООН, я работала боевом, с боевыми э, посттравматическими ситуациями у людей, я работала в системе, где очень серьезные люди высокого уровня жизни. Они отвечают за жизнь других людей: это государственные люди, это военные люди, это система безопасности и так далее. И мне пришлось окунуться вот в эту систему и увидеть, какие там люди серьезные. И кто я такая? Маленький человек со своим медицинским, биологическим образованием, которое я не ценила вообще. Почему я не ценила? Потому что были комплексы, были ограничения, были детские установки. И когда я закончила свою работу в государственной системе, я поняла, что работать за пятерых я больше не хочу, потому что там привыкли, что один человек работает за пятерых. Например, последний год... Я знаю, что психофизиологов в отделах психофизиологического обеспечения выбирали человек пять. При этом я тоже их отбирала через свою службу. Но почему-то их не назначали. Ну, то есть я не могу понять, почему от людей отбираем, проходят классные врачи, психофизиологи, а их не, не берут в отдел. И потом мне в кадрах сказали, «Надь, ну ты что, не понимаешь? Когда есть один человек, который работает за пятерых, это же экономия средств. Представляете? И мне так стало обидно, я прям психанула и сказала себе, нет, я не буду больше сидеть и ждать. Хотя у меня была пенсия, хорошая государственная зарплата госслужащего, 45 дней оплачиваемого отпуска, ну вы понимаете, да? Но меня задело, что я работаю за пятерых, людей отбираем, а их нет. И это был мой такой первый такой щелчок, мне так, знаете, контрольный в голову, когда я себе сказала, не, все, хватит. Я ушла в самостоятельное плавание. Это был 2009 год. Начало вот этого бизнеса, начало именно онлайн-образования такого, да? Кто помнит? Кто помнит? Поставьте, пожалуйста, плюсик. Так вот, я пыталась... По, по старому делать рекламу. Я делала какие-то объявления на столбах, я делала баннеры какие-то, метро размещала свою рекламу. Ну, был, конечно, отклик, но нужно было переходить в онлайн. А я все боялась. Ну, боялась и боялась. Потом, когда я поработала с одним клиентом, у которого была четыре года депрессия, он сидел на лекарствах. И когда я вытащила его из ну, вытащила его из лекарств, мне мои коллеги, которым как-то мы общались, они говорят, ты что, как ты так вот, мог, могла себе позволить взять такую ответственность и вытащить его, с, снять его с лекарств? Я говорю, ну, помимо фармацевтических препаратов, есть еще другие препараты, есть еще прокачивание своего я, стержня, убирание болей, психотравмирующих фактов. Ну, вы знаете, о чем я, да? И тогда я впервые почувствовала вот свою экспертность, что я могу. Ну, а дальше, а дальше я просто работала над собой. И что значит работала над собой? Вот смотрите. Когда я поняла, что для того, чтобы стать по-настоящему экспертом, нужно наработать 3000 часов, где-то я услышала такую фразу, кто об этом слышал, поставьте единичку в чат, а кто не слышал, поставьте нолик. Когда я узнала, что чтобы наработать экспертность, надо иметь 3000 часов, я поняла, что то, что у меня было раньше, это не считается. Ну, я умела делать психодиагностику, графологию, графоскопию, я умела диагностировать людей, я помогала им разобраться с какими-то болями, но я не считала себя таким специалистом. И когда я узнала, что нужно 3000 часов, и все мои образования, все мои ордена, и медали, и дипломы, и, и там всякие мои сертификаты, это было ноль без палочки, а это, кажется, нужно было пройти через себя все. То есть тогда ты можешь что-то людям давать, когда ты прошел эти боли сам, представляете? И тут я на своих NLP-практиках, на своих НЛП тренингах начала эту, эту боль выкачивать, вы, вытягивать. И я поняла, что вот я сделала эту практику с собой, я увидела будущее, я начала ставить цели, потому что я не знала, как их ставить. Я себе жила и шла по течениям, по течению шла за людьми. Шла, трудилась, старалась, усердие проявляла, да, мне там делали мне там, благодарности, я же говорю, ордена и медали. Но оказывается, ты не эксперт, потому что нужно пройти через себя все то, чего ты не умеешь. Например, как договариваться с мужем, не просто заниматься всепрощенскими практиками, а как договориться на берегу, чтобы не попадать на старые грабли и снова не попадать такого же. Ты рассталась со своим мужчиной, почему у тебя так получилось? Не просто заниматься, там, да, чем мы сегодня умеем, да, а научиться договориться, разбираться в психологии его, разбираться в мужской психологии, а что они хотят, а, а соответствует и так далее, и так далее. И я вот эти все практики, тренинги проходила, и потом создавала свои. И тогда я с каждым прохождением таких, вот, такого тренинга, я чувствовала свою уверенность. Кто-то когда-то сказал мне на каком-то тренинге, что ты эксперт тогда, когда ты можешь ответить на любые вопросы. Для меня это был вызов. Потому что ответить на любые вопросы это не значит налепить туда ярлык свой, своих глюков и своих тараканов. Ответить на любые вопросы это понимать, какой человек в религии, в какой человек в карте мира находится, какие книжки он читает, как он говорит, а это метасообщение. Вот, например, вы придете к специалисту, который у которого у самого не простроена коммуникация с детьми, коммуникация с мужем, у которого не налажена уверенность и ценность себя. Он будет продавать за 3000 рублей вам спасибо большое. Большое вам спасибо за то, что подписались на меня. Спасибо вам. И вы будете продавать за 3000 рублей свои услуги, если вы Чувствуйте свою никчемность. я это прошла. я знаю, что многие из вас, кто из вас эксперты, поставьте, пожалуйста, единичку в чате. Пожалуйста. Если вы продаете свои продукты, свои услуги за, ну, я говорю, в среднем 3000 рублей, там, 3, там, полторы, 500 рублей, 10 тысяч рублей, это копейки. Значит, вы себя не цените. И это было у меня. Я это прошла. Спасибо огромное за ваше сердечко. Спасибо. Это было у меня. И деньги, труджусь, тружусь, денег нет. На какой-то конференции выступаю, мне говорят, так у тебя, наверное, у самой какие-то проблемы с мышлением. Спасибо вам огромное. И я прохожу тренинг, помню Ольги Юрковской, это был первый мой тренинг, и потом дальше я уже сама проводила тренинги, потому что я поняла, в чем суть. Сознание — это 5%, понимаете, это только 5%, 5%. А бессознательное тело, оно помнит все. Это 95. И вот эти глюки и блоки, они сидят вот в этом теле, вот в этом 95. И когда я учу сейчас людей, пишите каждый Божий день свои желания, так что фокус был на том, чего вы хотите левым полушарием, а правом, чего хочет твое тело, любимое. Пиши, пиши, каждый день пиши, то у тебя мозг расстроится, и фокус твой настроится на то, что тебе это придет, и ты будешь знать, как справляться с большими деньгами. Почему, а вторая причина, почему умно-бедные коучи-психологи продают дешево, да они денег боятся, и это тоже я боялась. Мы больших денег боимся, а что с ними делать? О, а вдруг убьют, и тут вылазят всякие там практики у нас, да? мы там ходим в регресс, там мы там ходим еще куда-то, и у нас вылазят... Бедность э, раскулачили, убили, там, отжали в 90-х. У кого такое было. И вот это все я прошла через себя. Потому вот, умно-бедные эксперты это те, которые сами не прошли, не проработали, и поэтому они продают дешево свои продукты. Почему еще дешево? Да как кто же их копит? Да у людей денег нет. Денег на что? А вот тут теперь начинается следующее. А как вы людям помогаете? Вот когда вы помогаете им выстроить здоровые отношения, закрыть какую-то боль, насколько человек должен оценить вот ту пользу, которую, которую вы ему даете? Если вы описываете 100 тысяч рублей и говорите ему, ну, ты сейчас вот в этом «Г» живешь, во сколько ты оценишь это «Г»? А ты вот делала что до этого? У тебя же не было ну, других инструментов. И поэтому, если ты хочешь на 100 тысяч выйти, чтобы твоя жизнь оценивалась в 100 тысяч, и чтобы ты зарабатывала, чтобы тебя любил твой муж, то заплати за это. А я знаю как. И вы знаете как. А вы что делаете? Что делала я раньше? Я не умела показать ценность своего продукта. Понятное дело, что когда сейчас в моей программе коучи, психологи, астрологи, нумерологи, энергопрактики до них доходит, что нужно не консультацию одну продавать, а программу, в которой вы человека ведете до результата, он дорабатывает навыки. И вы понимаете, что оказывается у вас у самой нету таких навыков, значит это надо где-то получить. Я это опять же проходила через себя. Спасибо большое за ваши сердечки. И когда люди понимают, что вы это дадите им, вы четко покажете, ты научишься разговаривать, общаться, тебя муж будет слушать, тебя мужчины будут там, окружать любовью и заботой, ты будешь просыпаться радостно, ты будешь путешествовать столько, как ты захочешь, ты четко, четко покажешь, а что же он получит. Как сейчас я. Вы видите, что я путешествую. Я за этот год во время пандемии посетила уже три страны. Четыре! Четыре! Я была в Турции зиму прошлую, вот которая была. Я была в Доминикане, я была в Греции, я сейчас в Египте живу. Я не вру, я показываю своим примером, что я умею желать, умею ставить цели, и поэтому люди ко мне идут. И поэтому вы ко мне придете, ну, конечно, если захотите. Потому что, опять же, следующий этап. А кто купит мои? Да если не купят, пускай идут берегом. Берегом вдоль вдоль моря. <свят> Понимаете? Значит, это не ваш клиент. А вы идете, даете, как сейчас вот я даю, пользу даю, рассказываю, делюсь. Кто захочет, придет ко мне. Если я его, если я ваш человек. Также к вам придут ваши клиенты. Поэтому за 10 лет... Уже вот одиннадцатый год. И надо посчитать, может, даже больше. Это у нас двадцать второй год будет. Я в одиннадцатом году начала, по сути, заниматься в интернет-бизнесе, так разбираться в этом. И я вкладывала в свое развитие тысячи долларов. Десятки тысяч долларов. За эти годы, десять лет, если посчитать, то это уже два Мерседеса. Классных, больших, красивых, новых Мерседесов. И я ни капельки не жалею, потому что забери у меня все, и я снова поднимусь, потому что у меня вот тут все есть. У меня вот тут все есть и в навыках у меня есть. Потому, когда вы идете на дешевые тренинги, знайте, что и вам будут платить дешево. Поэтому за 10 лет работы в онлайне, создал программы «Отношения, деньги, здоровье». И сейчас я работаю с коучами, психологами, наставниками, у которых страх продавать, так вот, за эти 10 лет мои люди, мои клиенты увеличили свои доходы, нашли свою часть, свою половинку, научили ставить цели, закрывать свои кредиты, убирать свои боли. Почему? Потому что я в каждом простраиваю я-ценность. И это я-ценность в этом материальном мире. В какую бы практику вы не пошли, в какой бы гипноз, а у меня тоже есть гипноз, самогипноз, есть такая программа, вы можете отключить свой мозг, пойти в самогипноз, или в, в какую-то другую программу, там тета-хилинг, какие-то медитации. Вы отключаете свой мозг, вы ищете, даете вашему бессознательному найти этот инструмент, Иисус найти, но когда в вашем сознании нету чего вы хотите, нету конкретики, зачем ты идешь в этот гипноз, для чего ты идешь в этот тета-хилинг, что ты хочешь получить? то поплавали и вернулись назад, вернулись в эту материальную жизнь, и все осталось. Да, что-то меняется, да, что-то происходит, какие-то изменения. Когда женщина работает над собой, занимается и прощением, и разбиранием осознанием, что она, кто она и так далее, автоматически происходит, вот у меня нейропсихолог Катерина, просто талантливый человек, она занимается с детьми, с родителями. Вот она начала, начала искать причины в себе. Боли, страхи, обиды какой-то там. И детей пошли у взрослых сыновей, пошли увеличение доходов. И с мужчиной, с мужем, со своим наладились отношения. Там тоже было на, на грани. Потому что все идет от я ценности. И когда ваши супер какие-то классные программы, в которых вы э, научились э, пользоваться, нейрографика, Таро там регресс, у каждого столько инструментов. Друзья мои, людям не нужны наши инструменты. Людям нужны, чтобы мы показали, какие результаты они получат. Услышьте меня. Понимаете это или нет? Поэтому, дорогие мои коллеги, психологи, коучи, врачи, кто занимается людьми, не описывайте на своих страничках библиотеку. Описывайте боль людей, конкретную боль людей. Пишите свои результаты. Пишите результаты своих учеников. Если учеников нет, не переживайте. У вас есть свой опыт, свой пример. Дальше. Почему умно-бедные получают дешево? А, дешево получают, мало получают денег за свои продукты. Потому что им кажется, что они мало научились. Надо пойти еще один тренинг, надо пойти еще одну программу, надо пойти еще один диплом получить. Да не нужны людям наши дипломы. Вот научились чему-то, отдайте в мир. Научились, тут же отдайте в мир. А сколько у вас э, уже есть ваших э, курсов, которые вы купили, висят у вас на вашем, э, вашем компьютере? Вот напишите, сколько курсов вы купили, они висят не открыты или открыли и закрыли. Почему вы их не открываете? Да они дешевые. А когда вы заплатите дорого, вы, вы их пройдете. Больше вероятности, что вы их пройдете. Вы же дорого заплатили. Вы взяли кредиты, может быть. Вы там вытащили откуда-то там эти 2-3-5 тысяч долларов. Да-да. А по-другому никак. До тех пор, пока вы не заплатите себе, вы не заплатите. Вы вам не заплатят. Внутри вас как бы открывается такая разрешительная система самоценностей. Поэтому... Я такая вот умная сейчас рассуждаю тут с вами, да? Но посчитав за 10 лет, сколько, люд, сколько людей получили другое качество жизни, улучшили отношения, заработали больше денег, уехали в другие страны, продали дома, которые не продаются, там программы, тренинг денежные коды, тренинг по Ислужанке в Королеву, про сайты знакомств. Все темы, которые интересовали меня, я проработала, дала людям. Так вот, я посчитала и увидела, что это тысячи людей, тысячи людей, которым я, по сути, помогла но жить с чистого листа и увидеть жизнь по-другому. Я подумала, а что, 500 долларов, эти программы в среднем стоили 500 долларов, только изредка я брала там тысяча или пять тысяч в личную работу. А я подумала, а моя жизнь, а мое время, а моя голова, а мое тело. Я что, вообще себя не ценю? Я стольким людям дала пользы. А теперь скажите, пожалуйста, скольким людям вы уже дали пользу. Напишите прямо в чат, сколько людей за счет ваших услуг получили. Другую, другую жизнь, в отношения улучшили, здоровье улучшили. Напишите. Вот прямо сейчас напишите. Даже когда будете читать в записи слушать, не поленитесь. Там, где фокус вашего внимания, там ваша энергия, и вы это знаете. А фокус внимания, друзья мои, вот видите, здесь 36 написано. А фокус внимания это рука, ручка ваша, рука. Вот, вы взяли руку и начали писать. Понимаете? Вы начали писать. Вы начали писать, вы фокусом внимания определили, что вам надо. И ваш мозг начал работать. Поэтому, когда вы сейчас слушаете меня, кто-то в записи будет слушать, просто сейчас берите и записывайте. Скольким людям вы уже помогли? Сколько стоит ваша жизнь? Сколько стоит ваше время, которое вы людям отдаете? Ну и теперь самое главное. Смотрите, как я разозлилась и подняла цены и увеличила свои доходы. Я увидела, скольким людям я помогаю. Я прошла не один тренинг, где я увидела, сколько... Я вкладываю, и кому-то я должна. Доказываю маме, папе, родным. У кого такое есть? А это все есть распаковка. И я однажды увидела, сколько я даю другим и не даю себе. И мне прям стало страшно. И я разозлилась, и я подняла цены. И я сказала себе, будь что будет. И что вы думаете? Люди пришли на более дорогие цены. Мало того, запомните, тоже такие, друзья мои, делюсь, делюсь с вами. Если вы хотите, чтобы вам платили дорого, первое, вам нужно сузиться обязательно. Спасибо вам большое за ваши сердечки. Вам нужно конкретно писать, кому вы помогаете. Вот я говорила про деньги, деньги, отношения, здоровье. Это были разные программы, и они были направлены на отдельную категорию людей, на отдельную целевую аудиторию. Сейчас, как вы видите, у меня на страничке я психолог, психофизиолог Ковыч, помогаю своим коллегам увеличить свои доходы 3-10 раз за счет поднятия самоценностей и создания системы. Понятно, о чем я? Вот так же у вас, по идее, должно быть на вашей страничке позиционирование, кому вы помогаете, чем и за сколько времени люди получат результаты. Люди должны видеть, кому вы помогаете, а не всем 18-65. Поэтому, во-первых, оцените свой труд. Сколько вы тратите на этот вид деятельности, своего труда? Сколько времени и жизни вы тратите? Во-вторых, кому вы помогаете и за сколько? Третье. Какие навыки вам необходимо иметь? А навыки это продавать на консультациях бесплатных. Но не просто впаривать. Вот я вас приглашаю на продающую бесплатную консультацию. И я не буду вам впаривать. Смотрите, что я делаю. Я показываю вам ценность, даю вам пользу. Я дам вам через открытые коучинговые вопросы. Я дам вам, как найти, чтобы найти вам ваши уникальные стороны. Я покажу вам, в чем ваше преимущество, в чем ваша уникальность. Я покажу вам, где вы сейчас находитесь и чего вы хотите. Покажу вам, как вы можете достичь сами или со мной. Я не буду вам впаривать и догонять вас. Так же само вы тоже будете учиться, если пойдете ко мне в звездный коучинг, потому что, смотрите, вебинары, эфиры, это все круто. Вот сейчас вы меня услышали, кому-то нравится, кому-то не нравится, вы себе дальше побрели. Это нормально. Кому-то я зацепила. Придут ко мне в мою, на мою страничку, получат кучу подарков, 29 способов продвижения себя в соцсетях, получат, э, как себя позиционировать, что такое аватар клиента. Там куча подарков, плюс моя консультация. Вы захотите, пойдете со мной в программу. Не захотите, пойдете дальше. И также вы будете работать с своими клиентами. Задача сегодня, тренд 22 года, друзья, это построить долгосрочную программу, не наши вот эти марафончики, к которым мы привыкли, не наши вот эти… Спасибо большое, Светлана, спасибо. На ваши марафончики, на ваши одноразовые консультации, да, вам нужно светиться чаще. Вам нужно выступать, вам нужно говорить, как вот сейчас я говорю, как вы. Но вам нужно четко говорить на, на, свою, на свою аудиторию, что у них болит и что они хотят получить. Поэтому, если вы продаете дешево, у вас есть комплекс заниженной самооценки. Если вы продаете дешево, значит вы не знаете боли своих клиентов. Это решаю, я помогаю решать своим своем звездном коучинге. Если у вас нет долгосрочной, длинной долгоиграющий на 2-3 месяца программы, где вы человека ведете до результата, значит, это ваш минус, и вам нужно его сделать. Неважно, что у вас за программа. Вы занимаетесь продвижением в соцсетях. Вы энергопрактик, вы дизайнер, вы коуч, психолог, вы помогаете там какие-то вопросы решать, но вам нужно четко понимать, кому. Если у вас этого нет, вы распыляетесь, Ваша энергия уходит в никуда, и вы, понимаете, ваша энергетика падает, вы выгораете эмоционально, и у вас не будет, у вас не будет достаточно количества денег, достойно вам не будут платить, потому что вы продаете людям дешево. А дешево покупают кто? Люди, которые низко мыслят и нищими бродят. Нищеброды. Есть такое понятие, когда-то я так услышала, думаю, ой, какое-то слово ужасное прямо. А потом мы расшифровали. Низко мыслят, нищими бродят Чем больше мы боимся вкладывать в себя, тем больше мы не верим в себе. Низкое мышление задерживает нас в том уровне, в котором мы находимся. Поэтому позволяем себе платить больше, позволяем себе разрешительную систему больше. И тогда вы чувствуете и люди считываются, что они уверены и, и, и вы уверены, на вас идут. А если вы продаете за 3000 рублей, ну и придут такие, такие вот, которые не готовы работать над собой. Но опять же, это тоже нормально. Ко мне тоже разные приходят. Я даю бесплатные материалы и дешевые материалы. Но программу беру тех, которые готовы помогать людям, не обманывать их одноразовыми консультациями и дешевыми курсами. Это другой труд, это другие смыслы, это другое ощущение миссии, предназначения. Это не просто красивые слова «миссия, предназначение», это вклад в людей. Но в тех людей, кто готов работать, в тех людей, кто готов трудиться и, и получать удовольствие от жизни. И в заключение хочу сказать, что с миром все в порядке. И те люди, которые настроены фокусом внимания на свое развитие, на экспертность и на поиск дорогих своих программ и адекватных клиентов, они в этом 2022 году и дальше попадают в тренд, где работают не одноразовые консультации, не онлайн-школы с их маленькими недорогими курсами, а дорогой сегмент, потому что... Конкуренция в дорогом сегменте маленькая, а конкуренция в дешевом сегменте очень большая. Вот и думайте, создать вам программу на 2-3 месяца с сопровождением, чтобы к вам пришло 5-10 человек, заплатили вам 100, 200, 300 тысяч, и вы им привели к результату, фокус на это настроили, настроили. Или же продолжаем движуху, на тех людей, которые не готовы в себя вкладывать и работать над собой. Потому что, по большому счету вот я смотрю, спасибо вам огромное за вашу поддержку. Смотрите, я вот наблюдаю детские психологи, просто психологи, энергопрактики, тарологи, есть очень хорошие специалисты, но у них самоценность ниже Плинтуса. Они спасают других людей, они помогают им, они генетику мира спасают, они семьи спасают. А получают копейки. Как так? И она такая бедная уже вся упахалась. Глаза у нее на выкате. И она получает 10-15 тысяч рублей в месяц. Там ну, максимум там, 500 долларов. Все. Ну 100 тысяч. Ну ты что, деньги? Время другое, понимаете? Время жизни другое. Нас пытаются э, оцифровать. Нас пытаются помножить на ноль. Вы разве сами не видите этого? Кого помножит на ноль? Тех, которые боятся. Кого помножат на ноль? Кого оцифруют? Тот, кто в страхе. И быстрее такие люди уйдут. Раньше мы с, нами, мы с вами видели фантастические фильмы полно, да? «Матрица» там и так далее. А сейчас это все в реальности. Понимаете, сейчас все в реальности, и это надо понимать. Поэтому сильные, умные, смелые, вот кто будет двигаться вперед и друг у друга учиться, принимать опыт. Спасибо большое за ваши сердечки. Спасибо вам. А те, кто испугались, залезли в какие-то программы непонятные. Я знаю, что есть люди, которые вместо того, чтобы ставить цели, достигать, прокачивать свои страхи. Параллельно заходить, когда устал мозг, заходить в трансмедитации, отдыхать и снова идти, наслаждаться, кайфовать, снова напрягаться и снова идти. Большинство зашли вот в эти регрессы, вот всякое туда зашли, лишь бы только не научиться новым навыкам, новым убеждениям, новым смыслом. И поэтому я считаю, вот мое мнение, что Обманывать людей мы не имеем права, что адекватный, сильный, умный, грамотный человек, психолог, он со стержнем внутренним «я». И только такой поведет дальше. И к вам придут такие. Поэтому я вам очень благодарна. Спасибо, что вы были на связи. Значит, подарки от меня я уже означила какие в моей шапке профиля. Заходите по чат-боту в телеграм-канал получаете от меня консультацию бесплатную, это подарок, я покажу вам вашу уникальность, покажу, как вы можете создать дорогую программу и как вы можете зарабатывать, набрав, взяв вот эту арифметику. Арифметика простая. Пять человек по сто тысяч. Что такое сто тысяч, чтобы человек вышел на тот уровень, который ему важен? Да ничего, сто тысяч – это пшик. Многие скажут, да нет таких денег. "Да что ты делал до этого, что у тебя не было денег? Правильно?". Поэтому тот, кто захочет, он, он рвется, он, он старается. В шапке профиля будет распродажа, день через день я поставлю, воспользуйтесь этой распродажей, там тоже будут курсы, много разных курсов. Но сейчас я больше всего, конечно, работаю со специалистами, с коучами. Поэтому подарков, пожалуйста, приходите, делюсь, отдаю бесплатно, платно, а дальше вы принимаете решение, идти вам дальше или не идти. Никто никому ничего не впаривает. И также вам, кто сейчас напишет после этого эфира короткий видео отзыв на одну-две минутки, что было полезно в этом эфире, я подарю вам шаблон вот пошаговый алгоритм, продающий бесплатные консультации. То, что мне приносит, и то, что вам принесет, совсем другие деньги. Поэтому Сейчас я живу, где я хочу, путешествую по миру, чего раньше не было. Я жила в таких же страхах, таких же безденежьях, таких же болях, таких же страданиях, как и многие из вас. Ну, вам решать, вы выбираете. Я вас люблю, спасибо вам большое и до встречи, я надеюсь, на моих программах, на консультациях и моих курсах. Коучи-психологи, умно-бедные. Мы не имеем права быть бедными, потому что мы, по сути, спасаем мир, спасаем людей. Поэтому welcome и получайте достойные деньги за свой вклад. Спасибо вам. Я вас люблю.